Первая станция и первое ощущение от всего этого бреда, который придуман. Поезд только пересекает границу, становится на территории другой страны. Вот. И люди здесь как бы маски не введены в обиход, в обязательное ношение. И люди на тебя смотрят как на идиота. А ты уже как бы за две недели привык или за неделю привык таскать эту маску. И в итоге это самое. Думаешь, что это как бы они, дебилы, потому что они нарушают правила. Коля уже в другой стране, давайте снимем эти маски и будем себя вести более естественно. Все, всем и уйнафонс, до новых встреч. Так, на Роттердам выходим. Где фейнор? А, зарядом. Финор нет, вот по Тенгу. А, нам туда не надо. Нет, футбола нету, все равно только в Беларуси играют. Везде отменили. 30 апреля, уже полтора месяца карантин. Голландия. Посмотрите сколько машин. Машин просто неимоверно. Только... Работы валом, ты, ты на границе блин, поехал бы по автобамам. Ты мне вообще там транзит фур прямо, на и на въезде на выезд. А, не, а, Голландии из Голландии валят. И в Голландию тоже. в ну в порт, наверное, да. Не, ну все, очень большой поток машин, трафик очень высокий. Я такого в Германии не видел. Нет, так который час. сейчас Так и че? Все сидят по домам, все должны по домам сидеть. В Голландии также все продолжается карантин. По идее, до 28 апреля должны были все отменить, но ничего не отменили. Продолжается все в силах. Вот смотрите, на платформах вообще никого нету. Роттердам, центральные, пустые перроны. Люди только перебираются, там пару человек сидит и пахнет травкой. Вот так вот. Самые отчаянные голландцы вылезли на Пероны, покурить травку.